Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад. И сегодня мы начинаем играть в ПК-билдинг-симулятор. Просто хочу пожелать приятного просмотра. Кто кушает, а, а кто не кушает, взять, что у него себе покушать. Чай, кофе, бутербродики, печеньки. Да. И вот сейчас сверните вот это видео, которое у вас идет. Из у вас написано красная кнопка подписаться, нажмите на нее, чтобы она стала серой. Если у нас не серая, то сделайте это быстро сейчас. Вот кликнули и все, она стала серой. И колокольчик тоже. Сделали? Красавчик все. А мы начинаем. Так, сначала новые игра, да, я знаю. Так, ну, это обычно, считай. Там есть, конечно, другие, Киберпанк, там, по-моему, типа, есть такого. <сёкзвис> ну, прикольно было, в принципе. Ну, это можно, в принципе, посмотреть, но это не сейчас. Это уже потом, когда мы это пройдем. А это еще проходить еще где-то, лет 10. Так, и добро пожаловать в ПК-билдинг-симулятор. Для начала откройте электронную почту на своем ПК у двери. Вам письмо, да? Какое? Ну, там не одно, да? Ааа, извини, что мастерская в таком состоянии, спасибо еще раз. Ага, ага. Пока не забыл, дела идут откровенно плохо, так что денег на банков... банковском счету нету, компании нет. А, даже минус 15 долларов. Ага. Каждый месяц будет приходить счета за аренду и электричество, так что лучше отложить деньги на оплату заранее. Ага. я буду на аренду платить. Зарабатывать на аренду, только и все. При... Вот ага. ему с арендой разобраться. Термопасту, когда ставишь процессор. Я вам постоянно о лакомпы и грелся, как чай. Ну да. Вроде бы все. Это теперь твоя контора. Так что вперед руководи не повторяя моих ошибок. Угу. Твой любящий дядюшка Тим. Угу. Стрельнул ба 15 баксов на бензин по траске. Угу. Здравствуйте. Да, Недавно я собирал компьютер и забыл что-то. Какой блок питания купить для поддержки 3080. Который я только что уставил. А... Дядя Тим. Понятно все. А, так вот, теперь это... Тим, привет. Помоги. А, компьютер тормозит. Может я начал что-то не то, и там теперь вирусы. Спасибо, Гэри. Работать 100 баксов. Удалить вирус. И все. За 100 баксов вирус удалить. вообще есть. Мне бы такую работу, конечно. Так, АС может быть запущено. А, подключение ПК для этой работа ну, Запущен антивирус. Ага, кабели, понял. Так, подключаем. А я может быть запущен. Помогите, а нет. USB-устройство. Сейчас. Все установлю. Так, теперь... А, а, просто запустить его, да? Давай, запускай. Ага, добро пожаловать в омега система Так, добавление. Антивирус добавить. Ну я, конечно, мог бы добавить тут все но смысла я не вижу в этом. Просто антивирус установил и ну, Чем добавлять вот это все теперь а, Чтобы ну, давай перезабыл. А реально в интернете, если посмотреть, там есть такая мегасистема или это только придумали такую? Выдуманная, считаю, мегасистема? Мне нравится то, что, типа, прикольный звук. Что? Так быстро? В смысле? Как? То есть у меня будет... То это будет лет 10. Какое? В смысле? Ты серьезно? это слишком быстро, кажется. Ладно, все, понесли. Сберите вознаграждение. Ну, вот сейчас заберу. А где? А вот. Парень оплату, 100 баксов. Все сделано, прикольно. Ну, можно, в принципе, выбросить это, это выбросить, все можно выбросить, выбрасывать, в принципе. Это, в принципе, уже не надо да. Так, можно закончить день, в принципе, да? А, да. все давай, завершите. Кстати, вот, вот когда, вот, когда было так быстро все вот это прошло, я не понимаю, как? Если у меня начнётся вот это все вирусы искать, то это для 10. А тут быстренько за 2 секунды. Ну, в принципе, это игра, это понятно. В реальной жизни так и быстро все не смену. Так, здравствуйте, у меня что-то компьютер баргет и справедливости ради хозяина меня не читил. Нет. Сколько? Удалить вирусы, пропылесосить. Давайте как ли это... Завтра только доставить. А давайте пускай все доставляют. Пускай а, у меня сгорела видеокарта. Ну, это печально. Мне надо было запускать GTA 5 на старой видеокарте. Это нельзя. Снова привет, я уже забыл, когда компьютер был... Быстро... А, это тоже чел, да, Которая я уже, да, да. Был не в курсе, то я не уехал. Но... Угу. Пожалуйста. А, так мне придется опять, что ли, завершать день. Для смены... То есть я, походу, тут еще и не только программист, но и тут еще ютубер, походу. О, давай завершим. Сейчас привезут мне, вот тут я буду целый день вот копаться в этом. Так давайте давай посмотрим, что тут у нас. Hello. Ага, удалить вируса, пропылесосить. Вот, нифига себе крязный когда Вот уже не пылесос. Пропылесосить. Угу. А где у меня, где у меня пылесос? А... Нет, а в смысле? Сжатый воздух. Чистит и... А, вот, вы... ну, да, открыть. На да, надо удалить, в принципе. Вот Так, ⁇ -мо ⁇ Они тут все у не ⁇ крятуют. Нет, ну, довольно быстро хотят... Да, нет, не у меня ее шукал, тут еще деди-дети, наверное, какую-то вот писать смысле так а что так быть <смех> я думал ли 10 минут и гад вот такой вот так... все все а, все все установить давай а нет ну, установить но на кого устанавливаю я ну, в принципе игрушка интересная но так продолжаем что там, надо... отдалить вирусы. Mm -hmm. Ну, в принципе, надо устанавливать. Ну, выехали, выйти надо. Хотя нет, ну, не выйти, надо кабель присоединить. Ну. А то каким образом? Не подключено сети. Ну, логично, что не подключено. Не подключено. Потому что я подключаю сейчас. Так, установить USB-устройство. все Ну, запускаем. Вот сейчас будет нормально работать. Ну, антивирус устанавливаем. Потом перезагрузить, Но ну, в принципе, как мы это и делали. Хотя смысл перезагружать, реально, не сильно. Я тебя установил, ну, установил, можно уже, в принципе, зачем перезагружать. Когда я устанавливал антивирус, там ничего перезагружать не надо было. А, ну это же, в принципе... А, ну да, это же... Даже в интернете взял скачал. Да. 483 файла. Офигеть. Ну, мне тоже надо будет такой. Вс ⁇ А что не так? Я еще не сделал. А в зоне доставки ну, вот это. Вс ⁇ давай денежки давай приняли <звучит> о нормально а, добавить ну, я понял да. спасите но ну, я понял что нас спасать всех так что у нас тут кью а, Q... ага. вот запущено давай заметить видеокарту. заменить заметить заменить. заметить смогу конечно нас что это тотал? А поставить Мартони, Мартони надо поставить, блин. А я по, а об этом забыл, кстати. Блин, а мне придется опять ждать целый день. Мартони, -мо. А, Мартони. В смысле? Не помню, а что они так называют? Мартони, ну Мартони, ну блин. Какая разница Так, блин, можно одну букву изменить и все. Хорошо, Мартони. Так, а какой? Самый лучший? На 500 гигабайт, да? Мартони, да. А че 80 баксов уже в смысле? Уже 50 стоит. Ну и 30 баксов это доставка еще. Да вы что издеваетесь? Чё, ч что за... доставка такая дорогая это? Я что, блин, живу не знаю, ведь понятно где? Так, Мартони 500 гигабайтов. Или что-то лучше? А зачем что-то лучше? Деньги будут тратить? Так. Не положи. Видеокарты. GeForce GTX 970. Гейм. Ну это то время геймер. Сейчас уже фигня. Так. видеокарта. Ну тысячу пятьдесят самое лучшее, да, ну Девятьсот где? Где я девятьсот Сколько она стоит вообще? Мне денег не хватит, наверное. Мне сто баксов всего лишь. Так. Тысячу пятьдесят восемьсот девятьсот семьдесят нету здесь. Реально нету. Он же сказал 970 или какой? 970. Понятно. Ну, ладно, я разберусь потом. Где я... 970 геймер? нет такой. Либо я слепой. Ну, ну так, я спешу, наверное, из этого. так реально нету. Это 750, это... А 970? Ага. Ну, в картине она будет валяться, но я покупать не буду. Мне денег только не хватит. А там Excel или просто? А, ну еще что-то лучше это Excel или нет. Ну, понятно. Мне, в принципе, я привезу только завтра. Ну, привезли? О, нормально. Декларация. Так, сейчас мы и удалим. А где у нас-то? Мартони... Ага. Она а низу, да, ставится вы? По-моему, да. Так, видеокарта. А как приближать тут? А, вот, ага. Так, удалить. О, Мартони. Так это же есть Мартони. А как его... А, чтобы его удалить надо. -мо, так я запутаюсь, это мне, нет? Что тебе еще не нравится? Заднюю часть. Да я реально в этом запутаюсь, серьезно. Это только начало еще. Я думаю, мы так долго не приедем. Нет, не сможем. Да что не так? Да мне тут все полностью открывать надо и удалять. Так, установить. Надену планки памяти. А, хранение. Продать. Сейчас я продам. А почему бы и нет? Ему же она не нужна уже. Закрой. Да куда ты вынул ее, блин? Капец. Что видишь? У меня теперь две видеокарты будут. Ну мы это сюда уже Закрой все идеально все да я поставил в смысле все нету ничего у меня. все я поставил ну так включить, в принципе надо будет кабель и ⁇ -мо ⁇ это 10 лет присоединяй главное еще все правильно подключить так. Вот неудобно то, что если ты неправильно подключишь, неп... неправильно подключишь, все и исчезнет. все заново придется. Да-то не очень удобно. Так у меня не тоже корпус не до конца. Ну логично. Так, установить. USB устройство тоже. Так, корпус у нас. Корпус, корпус. Так. Как? Куда? Нет! Откручивай! Нет. О, блин. Неправильно я подключил. Как я потом... Открытый нельзя держать. Ну, удаляй. Ну, а как? Защитный кожух. Ну, нет, не придется удалить. Блин. Не, ну, конечно, тоже можно так, но это не безопасно. думаю взять что-то и все Испортится мы это все. Так, защитный кожух надо ставить. Обязательно. Значит, все плохо. Боковую панель тоже ставить. Да. А, а, а вот переднюю уже... Ну, можно, в принципе, переднюю, в принципе, радио нет никакой. Ну, боковую, именно, Можно называть ее первой панелью, второй. Так, это все. Можно запускать. Запускай. а так а что ему надо еще? антивирус или что так я не понял а так это а зачем я ему антивирус качаю Выключай его нафиг сейчас я ему антивирус качаю это ч э, ⁇ нет то нет, нет все пошел нафиг <с> <с> нет такого не будет нет спасибо все Всё, вот, <звучит> давайте, спасибо. А, ПК перегревается. А, воздушная система охлаждения. Давайте. Так, спасите. А, так я тоже всё сделал. Больше места. Я уже поставил видеокарту. М -м блин, я её не купил даже ещё. Она, не, ну, ну, в корзине она лежит. А, ну ладно, покупай. Все, в принципе, можно день заканчивать, да, получается? Давай поставим вольф. Так, наверное, доставка. А. Оплатить счет за на Но это уже на следующей серии. Следующая серия пойдем. Ой, все опять в пыли, блин. Поз... А, ну, так это себе видеокарта. А где она, в хотя бы? Так. Так, видеокарта. Вот видеокарта. Так у нее есть уже... Так, в смысле? Ничего придется я откручивать? Так у нее есть видеокарта, он что, дебил? Или ему и твек видеокарты надо ставить? Что? Хорошо сейчас ставлю видеокарту. Хотя он... так они одинаковые почти а это а у него сломано блин а, ну что? вот в прикол так, у него... так он сам мог бы это сделать ты еди вообще подумаешь а сломано. продам сейчас <laughs> ну он и так ему уже не нужна да в принципе я могу ее продать за 8 баксов кому-то кому, кому видеокарта сломанная нужна не знаю Слову <с1> на видеокарту, сейчас Продал бы. А ч ⁇ реально можно продать? Серьезно. У меня будет конечно, проблемы небольшие. Как мне объяснишь, я карту продал? Продал. А это что? Не помещается. Ее продать можно? Не продать нельзя. эти кабель а, в смысле установили ну, кабель а так а таким антивирус не надо включать То кабель камеры... тогда вынимай а зачем я запускаю проверить все работает тоже а, давай компьютер Ой, блин, значит, наверное, сейчас ему опять видеокарту скупать. А, так в смысле? О, новый уровень, фиась. О, нормально, мне тут открыто все. Так. А что у нас? ПК перегревается. Ага. Они очень шарит, но мой компьютер сразу себя ведет. Он сильно тормозит мне, может И на нем можно жарить ищется. Вентиляторы вообще не слышно, он стоит на полу в офисе. Там пыль, а мой там забился. Может, если он там стоит 10 лет, ну конечно. А, давайте возьмем. Да, ну, в принципе, да. А, воздушную систему охлаждения, про неё блин. Система охлаждения, какую? Мартони, у него Мартони или какая-то? откуда я знаю какая ну, давай посмотрим мы ну, это не не борто блин ему пылесосить а, термопаст нет термопаст воздушная система охлаждения но ну, придумал марко не подойдет но ну, нет наверное. я сейчас возьму чуть по чуть будет лучше сам взял и пылесот, и пылесот. Я не ждал пока я придут и полисось да а где воздушная система хранения? а мортоне да мортоне короче пацаны все бахнула система не понимаю я установил он пишет нет не установили вы и все еще делать непонятно все реально, все установил. Даже купил другую. И равно пишет, нет, неправильно, все. Ну, равно, надо заменить воздушную систему охлаждения. Хотя я все уже сделал. так то пока не знаю, не буду с этим заказом. Так, давайте лучше, мэть. Апгрейд. А что нам надо сделать? Рам до 16 гигабайт. Mm -hmm. Мартони у него. А какой Мартони хороший есть? 2 гигабайта Мартони. 4 гигабайта Мартони. И не все не мортоне только все отдал по ну хорошо 4 я поэтому все Я 4 все а то надо будет uh, взять и себе забрать может он не нужен все Мож ну, можно продать продаем все 245 баксов, ну круто. Это коммунальные услуги я тоже уже оплатил. 500 баксов я должен заработать 500 баксов будет. Да, убытки буду работать, так чувствую. Блин. А несовместимо. Что, это Мартони, у него Мартони. Понятно, закрываем. Ладно, давайте уже заканчивать. Короче, да, вот так. Такая тебе серия. Ну, не, ну мы, конечно, заработали, но половина... Несовместимых будет, короче, да, вот так вот. И те, какие продолжение продолжения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте все. Пока-пока.